Компания «Дома на юге» продолжает заботиться об экологии и ставить станции глубокой биологической очистки «Евролос-Био». На данном объекте мы производим установку станции «Евролос-Био-4», рассчитанную на четырех постоянных жителей. В данный момент мы производим разрытие котлована. Мы уже сделали траншею от дома. Чтобы правильно установить станцию очистки нужно четко следовать монтажной схеме но на бумажке нарисовано одно а по факту мы находим разные предметы сегодня мы с вами приехали на монтаж станции евролос био 4 станция насосная эжекторная аэрация чисто за счет эжекторная аэрация размер станции в диаметре 1 метр 40 сантиметров для нее нужен котлован 1 метр 90 сантиметров чтобы по 25 сантиметров с каждой стороны была песчаная обсыпка она помогает предотвратить попадание а камни из грунта вплотную к станции и исключает повреждения на весь срок службы. Станция Евролос. Био-4, метр сорок в высоту. Соответственно, котлован мы делаем метр девяносто. Станцию нужно ставить на песчаную подготовку. У станции Евролос от всплытия предусмотрены вот такие мощные грунтозацепы. Здесь есть отверстие, при необходимости ее можно заанкерить дополнительно, чтобы станция не всплыла. В данном случае мы использовать анкера не будем, потому что уровень грунтовых вод здесь низкий. Одним из достоинств, как я считаю, станции Евролос является ее круглая форма. Когда мы приезжаем на участки, Демонтируем квадратные станции или прямоугольные. Нам всегда нужно на что-то ориентироваться, То есть, либо на забор, либо на дом. Это не всегда ровно. А здесь же мы ставим, как у нас идут трубы, оптимально. И сверху виднеется только зеленая крышечка, которая органично вписывается в ландшафт. Сегодня мы с вами установили станцию Евролос Био 4. Станция в своем рабочем положении. Она наполнена. Установлен насос. Установлен блок биозагрузки. Вот на этих сеточках будут жить бактерии, которые будут производить очистку сточных вод. А вода поднимается насосом. Распределяется вот через такой грибочек и равномерно растекается по блоку биозагрузки. Здесь есть отверстия, которые позволяют воде попадать в первую и вторую камеры для дуоочистки. Новинка 2022 года от станции Евролос это вот такая вот крышечка, которая позволяет, мы очень часто жаловались, что вилки от насоса Приходится резать, потому что они не пролазили. Здесь герметичный ввод. И вот инженеры Евролоса придумали вот такую замечательную штучку. Вилки теперь больше резать не нужно. Устанавливается розетка, которая подключается к сети. И раз... есть место размотать провод от насоса, чтобы не перегревался под нагрузкой. Есть также место, чтобы под... выполнить подключение датчика электромеханического. Напомню, что принцип работы станции заключается в работе, в подаче насосом 15 минут в час. То есть 45 минут станция отдыхает, пока трудятся бактерии, а 15 минут работает. Также сделан герметичный проход для вентиляции, станции. И так это все легко соединяется. Подключение электрической части мы выполняем в гофре. Здесь есть герметичный ввод, который затягивается и не пропускает ни влагу, ни воду, ни воздух. Верхняя крышка, которая предназначена для Подключение электрической части имеет вот здесь вот зазор для того, чтобы, и вот поднята она над крышкой, для того, чтобы, если в какой-то экстренной ситуации произойдет затопление, то электрическая часть не намокнет. Если вам понравилась эта станция и вы хотите себе такую же, то вы можете ее приобрести, не выходя из дома, в нашем интернет-магазине по адресу shop.domanayugi.ru. Кстати, там доступна оплата в рассрочку, в кредит, а также онлайн оплата картой.